Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io, быстрый автоматический обмен криптовалют и поддержка 24 на 7. В сегодняшнем видео я расскажу вам и покажу, как купить или продать биткоин за наличные рубли в различных городах. Для этого выбираем что мы хотим сделать, к примеру продать биткоин за наличные рубли, выбираем город Москва и дополнительная аннотация. Уважаемые клиенты, обратите ваше внимание на алгоритм обмена биткоина на наличные рубли. Первое, Заполните все поля и создайте заявку на сайте. Обязательно указывайте ваши контактные данные. Используйте калькулятор на сайте для расчета суммы к пополнению. Все комиссии уже включены. После создания обмена менеджер в чате сделки согласует с вами дату и время выдачи денежных средств. Также вы можете заказать доставку курьером в любой город, который даже не указан на сайте. Криптовалюту вы можете отправить заранее или в офисе. Отправка заранее сильно экономит время. Обратите внимание, в заявке курс обмена не фиксируется, фиксация курса происходит по курсу сайта, только после второго подтверждения сети, после поступления криптовалюты на кошелек. Наш офис работает каждый день с 11 до 19 часов по адресу Москва, Пресненская набережная, 12, башня Федерации постов. И вот данные, которые необходимо заполнить для того, чтобы произвести обмен за наличные рубли. Вписываем имя, ваш телеграм аккаунт, номер телефона и e-mail, после чего нажимаем на кнопку следующий шаг. Менеджер в ближайшее время свяжется с вами и обговорит все детали обмена и если у вас будут вопросы, вы можете задать непосредственно менеджер. также доставку можно сделать в любой город, вот такую несложную продажу биткоина за рубли можно совершить на сайте xhub.io и если у вас будет такой запрос то обязательно обращайтесь к нам для того чтобы произвести обмен за наличные рубли надеюсь видео было вам полезно ставьте палец вверх и подпишитесь на канал дальше вас ждут новые интересные видео по криптовалютной тематике